Банде Гурупата Дандам Бхакта Бинда Саманнитам, Сри Чайтана Прабхум Банде Нитана Нанда Сахотитам, Сри Нанда Нанда Нанга Банди Радика Хачару Нандаям, Гупи Джанна Самайютам Бинда Хабанама Нухари. Ванша калпдору вишке пасиндубе вишо, патита ананг паву не бхавишна бибью о намо нама мукан кароти бача ланг пангун ланг Шнавактипаде девиша товатуи намаху намаха. Нарайона намаскита нарунчаива нарутома. Девингсварасватингева самта това, я умудирел. Шанкirtта некий шнавак отхопадеш. Говори о Вакти прамодакшо жаго даруну дейям сада парибабагна мавистуду хам тетхас падам сива виренчанутам сараньям бхитати Беспрежидательно, без обид, без ущерба, без риска, без страха, без страха, без страха, без страха, без страха, без страха, Сиадья и Тагададхар сивасадихи Гаура бхактавиндх Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Раму, Hare Раму, Раму Раму, Hare, Hare. Сангита ной квитору амала ахитахшо. Вишам вару дижавару жугадарм палоу. Банде жагат приакару карунаа бхатару. Хари кишна хари кишна кишна кишнаа хари хари хари рам хари рам. РАМО РАМО РАМО РЕЕ НАМАМИ ГАНГЕТАВА ПАДВАНКАЯМ СУРА СУРОИР ВАНДИТО ДИППАРУПАМ БХУКТИНЧА МУКТИНЧА ДАДА СИНИТТАМ БХАВАНУ РУПЕ НА САДА НАРАНАМ Ганга Таранг Рамания Чата Калапам Гоури Нирантар Вигуши Хитобам Бхагам Нараяно Лакшмиджасшча вакшаси, жасьяастхи дай самбид памнишинга махамджи. Хари গৌরাঙ্গইকাগতির বজা সেেতমতি যে গৌরধা মস্থিতি, সাসা্যই কবিতে ক досто бесса нискити сирупой крати сонатанати си живите юстити си сиданто сарасвати вижаете гориогостипати Сисила, Вактисиданто, Сарасходиго, Парамхамса Сказал, что те кто лишены нога, они подобны животным. И вот Парамхамса Си Шила Бхакти Сидданта Сарасвати Госами сказал, что те, кто лишены, подлинные анугати, они подобны животным, или я могу сказать, э хуже, чем животные, поскольку основа основа Харибаджана. Это Анугатти. И вот Шила Прабхупад сказал в Вайшнаваке, в этой поэме, если есть жизнь, то тогда вопрос проповеди возникает. но имеется преданность, жизнь. Бхакти ⁇ это жизнь в преданности. И вот Шила Прабхупад сказал, если есть жизнь, а если, то есть если мы безжизненны, то есть не имеем преданности, то... Какой вопрос харибаджиной проповеди? И вот если есть жизнь в нашем теле, то тогда вопрос проповеди может возникнуть. Жизнь. Что значит жизнь в этом смысле? Если мы просто живем как обычные живые существа, то это Ничего особенного из себя не представляет, все как бы так живут. На кого бы мы ни посмотрели, и вот Шила Сачитананда Бхагаваджанантакур, он хотел объяснить вот эти слова Шаранагати Шарнагати Бхагаватира Пран. И вот Шарнагати это главное в нашей преданности без ч -ч чего все остальное бесполезно. И вот Сила он хотел показать нам снова и снова, что те, кто подлинные гауди, они у них есть вера в Экаян панту. Экаян панта мы можем понять, это санскритские слова. Это значит, что наша энергия, ваша энергия, вся либо энергия всех, кто хотят совершать Гаудия Баджан, Сарасват, Гаудия Сампрадая, если у них есть какая-то власть, деньги, какое-то образование, все силы, все могущества, все способности, которые у них есть, они должны направить через авторитетный во в каком-то одном авторитетном направлении все наше служение, все должно устремляться к одному в одном направлении, чтобы эта сева она достигла Рада И вот, если я игнорирую Гуру Падпадма, мое Гуру то тогда мое, мое служение не может достичь того уровня. Поскольку я не следую Гуру Варги. у меня мы начали какой-то новый план, новый план и программу. Мы начали... Мы не следуем учили Прахупаде. И вот некоторые пытаются ради дешевой славы идут на какие-то отклонения. Если у нас и у вас нет никакого другого интереса, кроме служения этому высшему источнику, то вопрос борьбы, почему возникает? Он возникает потому, что мы стремимся к пратишке, мы игнорируем мы Пытаемся как-то делать что-то по-своему, но мы не можем понять, что это не проповедь. Это основу не все понимают. Может, внешне успешно. Но Наш Чиллапад говорит, что это не проповедь, поскольку вы не находитесь, поскольку вы отклонились от Пути, Шилы чего деятельность, про такую пропаганду нельзя назвать подлинной проповеди. Шила чего говорит те, кто уже находится. В каком-то водоеме грязном панка на санскрите. В каких-то сливных этих водах своих греховных действий, и оскорблений. и вот такие люди находясь Но сами в таком плачевном состоянии пытаются критиковать голдимас вот, предложил покупать и писал где то махаджи есть статья это и вот они смеют, так они смеют критиковать Гаудимат, иначе никто не может критиковать его. И подобно тому, как другие духовные организации, Гаудимат, у него есть особый, особый идеализм, который не совпадает с идеализмом других так называемых духовных организаций. Главная причина, поскольку причина того, что Гудематха стал целью нападок всех остальных организаций, поскольку если проповедь Горди Матха идет должным образом, то никакой коммерции не построить в этом месте. Я не говорю, что сейчас пробовать Матха происходит, поскольку можно. Наблюдать нечто противоположное проповедь Гауди Матвей это говорить о Шиле Пробхупаде. Если посмотреть на Чули проповедь, посмотреть, как часто они вспоминают и прославляют Чилу Прохопада, то все станет ясно. Это вопрос нашего выживания. Какие-то глупцы могут спорить, но это не вопрос спора, это вопрос нашего выживания сейчас. Такой текущей обстановки, вот кто проповедует под руководством силы пропада, и кто нет. Это очень просто, можно определить. Анугати, это не шутки. Кто-то может на показ следовать Группа Подпадме. Кто может определить, кто мошенник или подлинный последователь Группа Подпадме? Кто как, какой воздушный преданный может выявить такого ложного последователя? Он может одурачить весь мир. Я снова. Я никогда не хотел выставить себя как друга Шилы Бхактивиданты Ваманагасая Махараджа, или как подруга или как Шилы Бхактивалабхи Атирты Гасая Махараджа, или Шилы Бхактивиданты Баратегасая Махараджа. Никогда я не назвал их ни друзьями, ни братьями боги, хотя они сами считали так, а считал их моими гурами. Как Шила Бхакти Камалу Мадусун Господа Махарадж, Махарадж тот раз сказал, что он снова и снова говорил, я отношусь к Шире как к Шридаде Гуса Махараджу, как к моему гуру. Который не отличен от Шила Прабхупады. Дикшагуру не отличен от подлинной дикшагуру, не отличен от Шикшагуру. Точнее, наоборот, Пудэны Шикшагуру не отлично от Дикша Гуру. И вот они никогда не хотели доказать и показать, что они друзья Шила Шидадева Гасаве Махараджа. Или братьев Боги, такого никогда не было. Что говорить о дружбе, я даже не достоин обрести служение как ученик Шидада в Госуэ Махараджа. Ну, кто-то заявляет, что они друзья с Сиддар Махарадж, но почему в их жизни ни, ни, никакой Сиддар Драгослава Махраджа не прослеживается? Даже простые материальные судьи не могут понять этого, ну, это, это тон, тонкой грани. Только те, кто находится в подлинной премесности Шила Прабхупада, они сразу же поймут, что тут не так и что неправильно, что кто-то пытается выставить себя другом Шила Прабхупада, а в смысле Шила Шидада Гусей Макрады ради какой-то дешевой славы. И почему они игнорируют то, что написано Шилой Шидада Гусей Макрады»? хорошо в соответствии с чьими-то он может думать, что он друг Шилы Шидадада в Госамахаражи, но если посмотреть более внимательно, почему он тогда не принимает седанты, принимает учения Шилы Шидадада в Госамахаражи и Шилы Прахупады. Вот Шила Шидада в Госамахаражи написал аж аштаку. Нет, не отлично. Прабхупада, такой такое неотличное от силы Прабхупады, Суджанару Тарадхидапада йогам. Да. Глупцы не могут находиться Судзинау, на пути Харибаджи, но мы должны быть очень разумны. Наш, Судзинау, и вот Суджанару Тарадхидапада йогам это неотлично от силы Прабхупады. И я имею ввиду, в виду в наставления, в учения Абхани Сварупа, силы Прабхупады. И вот Вани Сварупа, Сила Пабхопаду, она олицетворена в этой форме. Это Ванисварупа, это не, не шутки. Если кто-то может дать изображение Шила Пахопаду, можно предлагать Гирлянду. Вот это Прабхупадаштаки. кто-то может подумать, что сумасшедший, но это ваше дело. Но я сто процентов уверен, по милости Шилы Шадраду Гасамакрадзе это аштака. То есть она не отлична от самого Шилы Прабхупада. В этом суть это олицетворение учения и характера, и, и облика Шилы Прабхупады в стихах. И люди заняты какими-то материальными вещами, они не понимают таких важных вещей. Думаете ли вы, что применение вашего ума, тела, власти, денег вы... И... Достигнете Бхагавана, нет. Вы должны ставить все подобное спражнением без всякой привязанности, чтобы достичь Бхагавана. Если в этом мире я найду хотя бы одного человека, который готов слушать такую седанту, я буду говорить перед ним. У меня нет а, а, склонности кого-то обманывать или что-то ожидать от других. И таким образом, эти а, призраки, везде, эти, эти буты, как вот в древнем в Бенгалии есть такая пословица, что ну, это традиция бенгальская. Если кто-то бесноватый стал, чтобы этого беса выгнать, нужно с помощью каких-то этих горчичных семян начитать мантру на него, найти эти семена, и, в общем, прогнать таким образом этого беса, с бесноватого человека, и вот с помощью этих горшечных семян можно погнать какого-то беса, но в этих семенах тоже какие-то бесы. И в этом наше положение, если я на говорю правду, я... Готов. Я умру, если буду говорить ложь, сидя в И вот как же выгнать этого беса, этих призраков привидений? Вот смысл в том, что если мы с помощью какой-то сиданте хотим выгнать каких-то бесов, то нужно еще не забыть но, <laughs> и иметь в виду, что если это седанта ложная, то ничего не получится. Там сама седанта, седан самоучение бесноватое, хотя выглядит красиво, и с помощью этого нельзя выгнать какого-то беса с других. И вот проблема в том, что сейчас люди даже не, не вспоминают силу Прабхупаду. Я вот слышал, какие-то сахаджи говорят, что учение Шилы Прахопады слишком сложное, нужно как-то упростить, но это нехорошо. Как можно прикасаться и менять и учение Шилы Прахупады, хотя такие люди даже слова не понимают, не то, что все учение, это оскорбительно. Шила Прахопады не глупец. И, и вот если Радхарани, Ача Ачайо, Ачарья, Ача а, а идеализм, показанный Ача Ача Радхарани, Радхарани. Оно не отлично от Ачарья, Ача от, от идеализма Ача Шилы Прабхупады, Бхакти Сиданта Сарасвати. Ачарья, и вот это Ачарья. Отец ошиб, этот идеализм от хранения отличен от идеализма силы Пархопады, от его характера, а, а, а, а, а, от его Сила Шилы Шидадов Госвема Харача, он вечный очарь, и Кеша также у них есть определенные признаки этого. Если вы достаточно удачливы, тогда вы поймете, если у вас есть это Сукрити. Кто-то думает, что они одинаковые, но нет. Если вы посмотрите на вашнав, то увидите некое сияние, исходящее из их тела. Это сияние, но способно сжечь наше лицемерие, нашу низкоенность и прочие дурные качества. Мы думаем, что они обычные люди, но это не так. И вот Ачаретва, идеализм, показанный в Радхаране. Не отлично от идеализма Шрилы с самого рождения. Горанга Махапрабху был с самого начала, с самого рождения. Он любил такой идеализм, но не все могут понять. И вот этот такой ачаря, подобный льву, он нужен сейчас. там не нужны ачарьи, которые подобны собакам и шакалам. Нам нужны ачарья, которые могут говорить подобно Льву. Даже если мой отец э, будет говорить, всякую ранду готов отказаться от такого отца, это зовется Ачарья твой подлинный идеализмом, как Шила когда его брат, родной брат отклонился от учения Шила такой такого он, без сожаления, э, разорвал с ним всякую связь. И вот Сила <coughs> не шел ни на какие компромиссы, ни с какими Сахадзиме и Майваде. <coughs> Радхарани никогда не шла, ни на, ни на какие компромиссы, ни с Абхимани, ни с Затилы, ни с кутилы, никогда. То, то, как чистая преданность настолько строга, настолько уникальна, настолько чиста, мы не можем найти ничего подобного. В других местах это невозможно. Много раз Шила Пабхупан говорил. Те, кто проповедует в этом мире, те, кто сахаджи, их стиль проповеди, Павлопад говорит вот такие слова, Дарма Аддаджагуна, Дарма Ачаран. Вот Махараш на Бенгале в 12 годе Матьхи объяснял эти слова. И вот те, кто несут, держат флаг дхармы, флаг проповеди. Ну, обманщики они или проповедники, это будет видно в дальнейшем. Но те, кто держит, несут флаг проповеди, флаг дхармы, но сами занимаются недостойной деятельностью. И вот их... Их поведение такое недостойное, их последователи погрузит в все большее и больше невежество. И вот те, кто следует таким людям, несущим флаг дармы и проповеди, а сами живут очень недостойной жизнью, то эти пасабматы последователи не будут все невежественнее и невежественнее. То, что говорит, де, де, как действует Ачарья, это все идеально. Если мы не можем соблюдать такого идеализма, то такой человек не может говорить Харикадхо, харикатха. Это не то, что можно запомнить и повторить перед публиком харикатха. Это то, что является сердцем. И вот Сила говорит, те, кто дарма даджи, те, кто несут флаг дармы, и если их очаровачие себя недостойно ведут, то и своих последователей они погружают в большее и больше невежество. И можно вспомнить, я говорил в Шантипуре. Первую шлоку я хочу произнести. А, а, и вот люди, а, заявляющие, что у них нет зависти, хотя, хотя <laughs> не нужно наблюдать, что 10 минут назад это зависть не была еще. И вот здесь поэтому не просто немаца используется еще используется нечто для усиления качества отсутствия этой зависти. Но можно наблюдать в материальном мире какие-то люди достойные у них нет зависти, но опять же это не значит, что не вечного. А если у них просто нет зависти, и здесь говорит, что абсолютное. Отсутствие всякой зависти. Это слово абсолют может использоваться только тогда, когда мы следуем И Этому термину нельзя где-то везде, везде следовать, только вот там. И поэтому те, кто следует Бхагавад Дарме, естественно, можно видеть, что их сердца лишены всякой зависти. Если мы видим зависть у тех, кто заявляет, что не следует Бхагавад то это признак чего-то плохого. И вот люди могут оторачить как всех, но они не могут одурачить силу прохупаду, даже если малейшее служение, которое делают всем сердцем, то сила прохупад может понять, что, есть что, как в случае, вот, можно вспомнить о как там белочка, бил, она помогала, когда строили мост, эта белочка пыталась всячески помогать. Эдин засмеялся, что, что, что толку от тебя. сказал, смотри, с каким чувством она хочет помочь Малико, но делает в соответствии со своими способностями. Она окуналась в океан, в океане, потом каталась в пыли, в песке. Этот песок прилип, прилипал на ее шерсти. Она шла назад и такая, опять это все стряхивала в океан, и, ну, на, мост, на мост. И вот таким образом помогала в строительстве этого моста. Хотя вклад в мало, но так, с каким чувством она это все делала. И также наша процедура Баджана может быть разделена на две части. Первая — это наши действия, а вторая — это наша баба. То, с каким чувством мы это делаем, конечно, в соответствии с Бхавой, с нашим чувством. Мы совершаем какие-то действия. И вот мы две вещи должны помнить. Первое, наше действие. Второе, наша баба. Если наша баба отсутствует, то наши действия, они а подобны действиям материальных карм. И поэтому Шила Прохупа сказал, те, кто не следует Парампари, Бхагават Парампари, Сампадай парампаре, их проповедь подобна карме. И вот, вот те, кто Анугати не имеют Анугати, а их проповедь подобна карме, как кто-то работает в области, чтобы какие-то деньги заработать это не so попасть. И вот я хочу обсудить нечто важное. Это Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Гасами, так, Прабхупат. Шила Бхакти Сиданта Сарасвати. И из-за смирения, большого смирения Шила Прабхупат никогда не подписывал своим именем, как Шила Бхакти Сиданта Сарасвати. Он э, подписывался Сидданта Сарасвати. Слово Бхакти даже не использовал, чтобы показать нам своим примером. Из-за смирения он такого. Даже бхакти Сиданта не писал. Просто Сидданта Сарасвати. И вот здесь нечто важное. Можно вспомнить. Ну, всегда везде. А когда мы открываем Махабара Турамайну. То, что написал в Йосадеве, Пуране, Бхагаватам мы можем найти такие слова. И вот это здесь такое мангалачарана приводится в с вами перед тем, как что-то написать. Он всегда пишет такие слова, Мангала Чарану, призвание благодати, так или нет. И, И вот здесь Сарасвати, значит, Иссадев Госвами имел в виду, что не поклоняясь Сарасвати, мы не можем начать какую-то ваннисеву, это невозможно. И поэтому с расвати дави это изначальный источник всего си сиданте и в читании Багоди то же самое везде, даже и в мантре Дасимха дава. И что это значит? И вот Вагиша значит Ваг Иша. Иша. Иша. значит Иша. Иша. Иша. Иша. Иша. Здесь описывается, как на Исимхадеве, что на языке Исимхадеве Сарасвати находится на груди Лакшми. И вот, перед тем, как начать какую-то Ваню Севу, вначале мы должны поклоняться от штата Деви Ване. Это правило такого системы. Все наши гурага следует этому, вся Харикатха так происходит. И вот суть в том, 15 дней назад, буквально, было Сарасвати Пуджа. Я говорил Харикадхо. И, и что там? И что это значит? Что значило это Сарасвати Пуджа? Это Вишну Приддеви, А Пракрита Сарасвати. В то же самое время материальные люди, они поклоняются Сарасвати. Но их Сарасвати это чинь, это Вайкунха Сарасвача. Как дурга, она чинь в внутренней энергии. И таким образом, все знания, которые у нас есть, все, кто знает во всем этом материальном мире, это знание оно исходит из, из этой материальной тени Сарасвати, слабой. Почему слабой? Потому что любое материальное образование, которое мы получим, оно станет преграды на пути вашего духовного прогресса. Обычно это так бывает, не всегда, но часто. И вот Шила Бхактина такого пишет. И вот можно запомнить эти слова. Джаравиде, все материальное образование, это проявление Джарамая. Это подобно преграде <связывающий> на пути нашего Баджана. В этом материальном люди пытаются получить то или иное какое-то материальное образование, но оно э делает этих людей аслами. Щилла Бхактинова такого пишет и описывает в своих киртанах. Подобно тому, как ослы хотят Солен, побольше нагрузить себе нашу спину. Ну в материальном мире тоже чем в, больше человек в... нагружен в. всякими материальными Финалиду, степенями, <свистящим> или... <свист> тем... <Iron -мистрим? свистящим> тем больше гордость у него И вот мое первое, то, что 15 дней назад была Сарасвати Пуджа. И это, было... это была темная луна, а, но сейчас темная луна, до того полнолуния была светлая луна, и вот эти панчами, можно, можно считать в периоде темной луны, а, а то панчами, которое было 15 дней назад, как вот это ну, период Пурнима. И в чем особенность глупые люди не могут понять, Те, кто глупцы в форме преданных, они недостаточно разумны. Мы должны помнить, что у нас особые в период темной луны особые особые привилегии. Почему для груди — это вот период обывавшей луны более благоприятен? Потому что этот период благоприятен для Кришна Сева, Радхарани Сева, Радхарани может безопасно идти искать Кришну, и поэтому мы находимся под руководством Радхарани, и поэтому мы придаем большее значение. И это панчами значит, что Шила Прохопат приходит из Радхара, Радхарани. Она энергия Кришны. И вот Шила Бхакти, хотел показать это. И вот на Бенгале, вот эти прекрасные слова Шрилла Таку он много написал. И вот Шила Бхакти, ясно сказал, что Сарасвати Кришна при что Сила Бхакти Сиданта Сарасвати, он на Найнамане, Манджари не зашел от Матери Адхарани. И вот Сила, может, чила, может, Сила Прахупат не писал, что он Бхакти Сиданта Сарасвати, но Бхакти Антакуван дал такой намек, что он полностью состоит из Кришна Бхакти и винот Бхакти Сиданта Сарасвати. Это Винут Бхакти, он такого говорит. И вот этот термин можно объяснить двумя способами. Кто-то из нашей Гураги, как в человеке Шабриса Макраджи говорит «Винот», значит, «Бхакти Виноттаку», «Винот… из меня» это ä, проявляется, он никогда не назвал его сыном, «Шила Бхакти Виноттаку», «Шила Пахопаду» и наоборот также, и здесь также можно с другой стороны понять, что винот значит гавинда, га карда, винот бихари, рада да ананда. И вот можно и так и так понять, это, это как два значения разных, но правильные оба. Если еще и вот бимала деви чит шакти». И вот он явился явился как проявление энергии Бималадеви, Бималабрасат. Его звали даже. И также в Падмапуране говорится давно. Это описано в Падмапуране, что там описывается. И вот там говорится то, что в Кали-югу Поршетам кшета откал ариса. Там чистая преданность она распространится по всему миру оттуда в подобное описывается это. тысячи лет назад уже было предсказано. Вот, вот, Кали Будьте уверены, что в Кали-Югу в Джагнаджа Кшатри и в Кали-Югу из Калшатама Кшатри вся чистая преданность она распространится везде. И вот Вокруг сколько? Мciu, Simmons. О сколько о стране, я думаю, кто будет служить. Где найти искренних душ. Вот с помощью милости Бимала Деви Бимала Сарасвати явился чтобы спасти нас из, из, из, из, из, из, из этого материального мира. сила Прабхупад видел, что мало кто готов принять это учение. И мало кто может понять его чувство, его боль. Я не знаю, поймете ли вы в этой жизни то чувство, боли в сердце чистых вачнавов, они пытаются помочь нам спасти нас, но мы не готовы. Сила Пахопа иногда говорит, что он пытался помочь кому-то, но мало кто готов принять эту помощь. Например, кто-то тонет. Если вы готовы быть спасены, можно вас спасти. Если вы категорически против, то что делать? Сила Пахопа много раз говорил, мы Гауди, должны быть готовы. делать все для освобождения, для того, чтобы помочь спасти этих обычных обусловленных душ. Но мало кто готов принять такую помощь, И люди часто оскорбляются, обижаются, если пытаться им помочь. И вот надеюсь, ли у нас смирение или нет, И что мы можем сделать? А вот как поверить, если Махарадж смирение нет, может подойти до эти отапкам, и Махарадж не, не будет сказать, оскорбленный, не почувствует ничего плохого, но если кто-то говорит, будет говорить плохо о э, ерунду какую то о, шили Прокопаде и Гуде Мадхи Шиле Багнисиданте Сарасвати, то я буду в ярости. И вот таким образом мы должны понять настроение силы Багнисиданте Сарасвати, не поймем настроение Шиле Прокопаде, многие обвиняют его, не поняв, что он хотел сказать в своих великолепных статьях, в великолепном наследии и такого идеализма можем ожидать только вот, от Радхарани и не от кого еще. И вот мы должны помнить, что Шила Прабхупад, он пришел. Я уже говорил, кто Шила Бхагапад такого говорил. Вот эти слова ⁇ Сарасвати Кришна Прия ⁇ Сарасвати значит это Сарасвати. Бхакти Сиданта Сарасвати, Сарасвати Кришна Прия. Кришна Бхакти Таракия. Она полно Бхакти. Но он вот, сам никогда не писал, что он Бхакти Сиданта Сарасвати. просто писал Сиданта Сарасвати из искупления. Даже, даже в нашей собственной сампрадай, что говорить а о каких-то сахаджиях. Можно наблюдать, что у нас такие двойные сахаджи. Сила говорил сейчас. Мы не можем сказать сахаджи, что они сахаджи, поскольку можно можем наблюдать, И, к сожалению, в нашей сампаде, что многие отклонились от пути, Гурдева от пути. И сила стали ничем не лучше с Сахаджи. Это не вопрос спора, это вопрос выживания, как мы можем выжить. Если наше подлинное Я не сможет выжить в этой жизни, то мы отклонимся какой-то сахаджийский путь. То что с нами произойдет в дальнейшем? Вот. Те, кто говорят какие-то бесполезные вещи, какую-то ерунду. И те, кто слушает этих ложных ä, проповедников, ложных гуру, они, <coughs> они все как последователи, так и эти ä, ложные проповедники, они попадут в ад, и никто не сможет защитить их. <как> если... <как> и таким людям лучше просто жить в этом мире не... они не пытаются мне пытаясь обмануть людей под видом Харибаджана в этом случае, по крайней мере в лучшем положении они окажутся если будут просто жить обычной жизнью не притворяясь что они делают какой-то Харибаджан <как> <как> Какие-то люди думают, что Шила Павхупат не любил Рупануга или Рагануга Баджан. Много людей обвиняют его, что Шила Павхупат не находится в преемственности Рупы Шанатана. Вот такие э, люди э, э, смеют заявлять, что Шилопархупат не, да, не находится в, в приемственности а сила Шилопархупат снова и снова говорил, что это наша а, главная цель. Как мы можем говорить, что это не наша цель? Нет, это наша главная цель. Мы должны помнить, но не в таком состоянии. полном Анарх, в начале всего я хочу показать, мы должны доказать перед Шила Прабхупадой то, что мы избавились от Майи. Могу ли я доказать? Шила Прабхупад хочет видеть, что мы избавились из-под из влияния Майи сначала. Это мы должны показать еще и потом какой-то вопрос Саупануга или Рагануга Баджина может начаться. Сначала мы должны выйти из-под влияния Майи. Если Гуру точно пытаются помочь нам, но то многие категорически против, считают, что они все хорошо и не хотят пытаться даже избавиться от влияния, а и в то же самое время заявляют, что ну, пытаются какой-то хайпаджин совершать с их слов. И Шила Прабхупад уже сказал, но кто читает эту поэму в этой поэме Вайшнаваке, кто Вайшнав, Шила Павхупад пишет, мы слепы и не можем видеть. Кто-то вот э, читает этот вот эту паранумантугурадеву о магианах, но все посмотрите, где найти такую гуру, которая может дать нам божественное знание. Многие даже не понимают, чтобы обрести божественное знание нужно найти того, кто его умеет а, и кто его имеет. А обычные головы у них даже чувство здравого смысла нет, у не то, что чего-то духовного. Может привести аналогию, что кто-то сведущ в каких-то финансовых делах, кто-то в юридических, кто-то еще в каких-то... Если мы хотим научиться чему-то, мы должны идти к соответствующему учителю. Также здравый смысл везде должен быть, а можно наблюдать у многих, заявляющих о себе как о Даже здравого смысла кандагьяна нету. не то что чего-то духовного. И вот <связывается> некоторые даже не видят, что и гуру находится, но ну, не, не имеет никакой связи со своим гуру. Он говорит вещи прямо противоположные того, тому, кого он называет своим гуру. И вот... Сила Бахупат пишет такие слова вот, на бенгале. То, то, что написал Сила Бахупат, мало кто готов даже читать это, не то что принять. И вот Сила Бахупат в пишет. написывать свои глубокие чувства. И вот Сила Прабхупад говорит, я не знаю, кто, кто дает мне вдохновение. Кто дает мне вдохновение, прославлять действия и деяния губер. Их чувство служения, Шима говорит. И это... И вот сейчас люди очень слепы, они глупы, не могут даже слушать об этом. Хотя в киртанах можно видеть, уже есть все, но они растеряны. Говорят о какой-то неправильной седанте. Хотя вот перед ними в киртанах все это описывается, и в тот день я сказал. И вот на этом так вот пишет, пишется а, вот такие слова. Когда я же смогу очистить свое сердце, чтобы все натхи ушли, чтобы по милости Нитянанды, я обрел возможность достичь Вриндавана. Здесь Араса даже речи не идет, просто говорится, чтобы иметь возможность увидеть Вриндаван, хотя народ там так, он уже получил дикшего Вриндавана. А почему в этом киртане? Он говорит, молиться о возможности хотя бы увидеть Вриндаван. Имеется в виду этими материальными глазами, материальным умом мы не можем понять Вриндаван как это возможно, будучи полным анардхой, говорить о каких-то расе-лилах. Это здравый смысл, даже пятилетние дети это понимают. Это простая логика. И вот Шила Прохопат был очень строг, снова и снова, говоря об этом, поскольку это обязанность подлинного ачарьи чтобы защитить Сиданту винасу... и наше учение. И вот моя... И моя обязанность — пытаться помочь вам, пытаться защ... защитить вас. И вот сейчас вся ситуация, насколько запутана. Один говорит одно другого, второе, третье, третье. Кому же следовать, как следовать. И, и вот, кому же следовать? Некоторые люди находятся в замешательстве и принимают каких-то ложных гуру, у которых много последователей, много денег, всякого внешнего блеска, а внутреннюю пустоту они не видят. Я считаю себя собакой моей Гуруварги, и поэтому гавкать на всех. Это моя природа. И вот я гавкаю, чтобы защитить интерес Гуруварги. Чтобы интерес, защитить интерес Гуруварги, я подобно собаке готов гавкать и лаять. И чтобы защитить интересы Гуруварги, я готов лаять на тех, кто пытается их как-то оспорить и вот что делать, что делать, кому следовать, кому нет. вся седанта там Багаван очень умен, что Багаван он вот он оставил нам абсолютную истину и какую-то смешанную правду, с чем-то, какой-то, если кто-то скажет, что сейчас ни одного овощного бери не осталось, кто-то, конечно, может сказать, что никаких вашнавов нет, но что это значит, значит нет много и люди, ну, пытаются, ну, подумают, что могу заниматься всем, чем могут, раз овощного не осталось, то еще делать. и кому же следует. Но, когда мы говорим так, мы можем быть наказаны. Не надо. Поскольку мы говорим, что не те надо, Баларам настолько слабы, что не могут оставить ни одного ващнава в этом мире. Джаганатка нет ни рук, ни ног. И как он может послать какого-то гуру в этот мир и это а, майвадский образ мыслей таких людей. Хотя внешне не могут и тилыки носить, и канхималы, и все остальное. Внешне выглядит, как ваишнавы, выносит послушай то, что они говорят, это все выдает. То, что они майвади и такие образы, если они Обвиняют Баларама в том, что тот не мог, не может оставить даже одного Ваишнава, чтобы спасти нас. Ну, какой мотив этих людей? Like no, oh. И вот такие люди yeah. говорят, что Ваишнавов не осталось. No, Все ушли. Сила Бхатима такого говорит, что чистые Ваишнава, они Always. всегда есть в этом творении, но мы yeah. не можем найти. Вот, чего Бхатимута Кур говорит, это обязанность Бхагавана, чтобы, чтобы, чтобы чистые вы находились в этом мире, чтобы дать искренним душам возможность следовать правильным правильном направлении. условии души, ну и остальные все то, что у них есть. Это, Зависимость, свобода. Они, ну, как куда хотят, то и дойдут, что хотят, то и делают. Но Шила Прабхупад говорил, что те, кто не полностью предали все лотосным стопам Гуванги Махапрабху, они не могут говорить об этой абсолютной истине. Они какую-то драму проповеди, драму проповеди, создают, ну, а что-то сказать об абсолютной истине, у них не хватает смелости. И очень чувствительная такая ситуация. Сила Пархопад Поп хотел защитить всю Сиданту Даже я сказал в предыдущий год, я помню, сейчас, перед тем, как отправить возвышенных душ где матка на Запад счала покупать, говорил Харикатху, И он просил им у друзья: вы едете на Запад? Они, эти люди, гордятся своим, своей наукой, своим образом жизни, уровнем жизни. Может, они будут игнорировать вас, оскорблять или наоборот выражать всяческое почтение вам. Но не бойтесь ничего этого. Это внешнее богатство, внешняя красота. Это не должно оскорнять ваше сердце, поскольку вы слуги Гуру отпадмы. Мы не должны забывать этого. Тот момент, когда вы забудете, что вы слуги Гуру отпадмы, то это ваше... День вашей духовной смерти можете ну, что-то делать, но в тот день, когда вы забудете, что вы слу... слуги Прабхупады, Бхакти Сарасвати, и обязанность слуги это действовать в интересах своего господина. И вот он говорил такие слова, что иногда вас могут там презирать или наоборот очень уважать. Но ничто не должно осквернять ваше здравомыслие. Вы не должны Но придавать значение этому. Должны быть беспристрастны. И и не должны отклоняться от пути Шилы Прабхупады. Иначе мы будем наказаны так, что не сможем оправиться. Но, к сожалению, сейчас можно видеть некоторые пытаются злоупотреблять благой волей и репутации Шилы Прабхупады. Сарасвати. Мало кто может прикоснуться к Шилагаму или какому-то божеству и покляться, что ему нужно только Бхагавана и ничто иного, поскольку, если... поскольку можно видеть по действием многих, что люди не стремятся к обретению Бхагавана. И вот одному человеку сказал, что ты действуешь как очаренно, я смотрю на твое лицо. как на твое поведение, я вот сказал ему прямо в лицо, что кот, если он специалист в ловле мышей, видно... Ну, видно, что, какие что коты какие-то, какие-то, видно, что они мышей могут ловить. И также поэтому человеку было ясно видно, что никакого не очаря. И ничего подобного в своей жизни не может делать, не может представить Силу Прабхупаду, Гурдева должным образом. И вот очень редко это. Когда Шиле Прабхупаде было всего пять лет, шесть, семь, восемь. Вот такой даже в малом вот таком возрасте, в детском возрасте, я могу показать, как, насколько могуществен он был. Я написал книгу на бенгале, чатубер бималапрасад, и его учение для студентов. Я тоже студент. И вот, когда Шила Пахопад был в таком, также в детском возрасте, он протестовал. Один какой-то учитель учил его важности грамматики, что то и то, то, то, то за три дня тут все выучил, не может быть такого. Дал совет ему и <связывая> принимал Но Он сказал, что моя жизнь не для того, чтобы учить германтику, моя жизнь посвящена Бхагавану с завтрашнего дня. Ну, в общем, он сказал, что с завтрашнего дня Прекращаю учить грамматику. Не верите, что за три дня выучил ваша проблема? Или вот в Кайкутском университете там был колледж какой-то, Президентский колледж назывался. И вот там не тот же Чанта Табуш, он какой-то пост занимал, президентом Индии собирался стать, но что-то выбили его с этой предвыборной гонки, и вот он пошел к Шила Прахупаде, сказал, что у вас так много молодых людей, домачаре, если вот они, вы отдадите детей их мне, чтобы они стали борцами за свободу, то ну, хорошо это будет. А Шила Прахупад ответил, смотрите, я тоже борюсь за свободу. Но наша разница в том, что вы понимаете, что ваше понимание свободы, оно временное, а мое вечное, я не понимаю. Сейчас я вам объясню. Например, вы родитесь в Англии и будете, и будете бороться с Индией. Прабхупад сказал, что сейчас вы э, боитесь вы, против английского правительства. Вы как бы считаете себя индусом, но есть любовь к родению к Индии. Но вы если родитесь вы родитесь в Англии, то против Англии бороться вы, вы вряд ли будете, поэтому это все временно. Я пытаюсь освободить Ваш их. Все неподобные больнюем больницы нужно сначала их вылечить, если как я могу их вам отдать. И в этом вечер Сиданта шилы Бхакти Сиданта Сарасвати. И вот вот своему учителю он сказал, что вот завтра не буду вас учиться, моя жизнь посвящена Кришна Саве. Ну, Что-то выучил, что нужно было, можно было использовать в кришна то достаточно С самого детства Шила Прабхупата. А, если видел, что что-то неправильно, он протестовал против этого. Нет, даже один Сахаджия хотел поместить свои ноги на голову Силы Бхакчана такого. И вот Бхакчан сразу сказал, думаешь, ли что думаешь, если ты что-то есть качество чтобы поместить свои ноги на голову Шилы Бхактионатакуру, как ты смеешь этот человек. Был в каких-то сахаджийских гуру, он был каким-то с... гуром сахаджиев, и был ошарашен такой смелостью семилетнего мальчика. Он сказал, знаешь ли ты, кто такой Бахти Шилы Бхактионатакуру? Тот был, ему нечего было ответить, хотя сам Шилы Бхактионатакуру Никогда не называл Бхакти Сарасвати своим сыном, а Шиллабхопат ни разу в жизни никогда не называл Шила такого с своим отцом. Нет ни единого свидетельства, ни единого документа, ни единого доказательства этого. Это его пример нам. поскольку Шила Бхахтин Такура – он вечный спутник для Господа. И вот Шила Прохопат говорит, когда бы я ни смотрел на Лутосный стоп, Шила Бхахтин Такура, и вот он говорит, и здесь я не говорю никакой философии, это все снизу ходит, свыше. Это не, не что-то произведено на фабрике ума. И вот Шила Прохопат говорил, как, когда бы я не смотрел на лотосный столб и силы Бхактина Такура, я мог увидеть красоту Радхарани, красоту Ришабхану Надине. И люди, что не видели отца его, бабу, а на Бенгале баба, отец значит, и вот Радха, Радха значит, ну вот так на Бенгале пишется. I'm not English, rather, <coughs> racha, racha. So, и вот... Ну, э, э, э, э, э, э, в общем, на Бенгале э, Радха и Баба пишется очень it's похоже. It's Если там две черточки it's убрать, it's то it's вместо Радха Баба получится. <coughs> Вот вместо того, получится ба, а вместо да, там тоже загоречку за, за убрать, то баба получится. Вот так вот радха становится и также это можно прочесть как бадха, это как препятствие. Когда мы не способны видеть радху, то это препятствие бадха. А, <ган> <ändu> ah ну вот смысл в том, что если из слова радха убрать одну черточку, получится бадха препятствие. Потом еще за корючку убрать получится баба. И вот таким образом, когда мы видим, у нас есть Радха Даршан, то внутри то видение Бхаттин Такура как Отца — это препятствие на тому, чтобы видеть Его как представителя Радхарани. И вот Он, вечный Ачарья, Он хотел не исполнять наставления Своего Гурдого Бхаттин Такура и с Бхаттин Махараджа в идеале, идеально, без всяких отклонений. Какие-то глупые люди могут сказать, что мы никогда не видели, что Шила Прабхупад готовил для Горки Шорда Махараджа, и никогда не видели, чтобы он мыл посуду или стирал одежду Горки И вот такие. из точки зрения таких людей это слово называется. Эти глупые люди, они падшие души, если не обнаруживать, что наша Гурвага из-за каких-то споров и борьбы они ушли из читания Матха и обвиняют их в этом. А сами думают, что Читание Матха какой-то ну, забегаловка, где все находятся как в какой-то ночлежке. Но читание матха это не ночлежка. И когда человек Шавгаса Махарадж ушел из читания матха, эти люди начали обвинять его, что он вот ушел из читания матха, но ну, карпадши совсем там и прочее и прочее. Но такие люди думают, что читание матха это конструкция из кирпичей, и цемента и песка. Но они не забывают о духовной сути Ши читания матха. Если кто-то физически ушел, а кто-то физически остался, это не значит, что те ушли, а те остались. Часто бывает наоборот. И вот если мы игнорируем Сиданту с Чила то толку от, от празднования Вьеса Пуджи нет. Если мы внешне совершаем вес, Весапуджи ему, а отвергли все его учение, то что, что толку, лучше не врать и сказать, что мы отвергли учение Шилы Пабхупада, это по крайней мере будет честно, а если вы следуете, этого покажите, где конкретно вы следуете, это. незаметно, и вот, ну, по крайней мере, мы должны пытаться, и таким образом, с самого начала его а его твоего идеализма, он являл такую великолепную, уникальную лило Шила Пархупат его. Идеализм Махарадж говорил Харикатху, где-то 72, 72 лекции где-то на эту тему, кто такой. Шила Пархупат, насколько удачливы мы, что мы обрели Шилу Багдисиданту Сарасвати, но мы настолько глупы что мы потеряли все из-за какой-то дешевой славы, дешевой пратишчи. Так вот и мы были в Дивананда Гаудиматхи недавно, Я сначала зашел в комнату Брамачари, они рассказали, что ради дешевой славы какой-то гир... гирлянды, рупий Because Про нами много народу идут каким-то сахаджим, чтобы там 10 труб пожертвования получить, это как смешно выглядит. И, и, и плачевно также настолько люди дешево, как сказать, себя оценивают и стремятся к такой дешевой славе. Можно видеть, какие-то люди готовы продать все наше учение, чтобы. Готовы продать и гаудимат ради какой-то дешевой славы. славы. Готовы продать, сам ради какого-то уважения мизерного от каких-то сахаджи. Ну, это, ну, это практически стремление к славе, оно подобно Испраждением свиньи. Я вот, к сожалению, можно видеть в жизни многих ачарий, что они готовы продать все ради дешевой славы. Чила Прахупад никогда не простит их. надо Бабу никогда не простит их. Они представляют какую-то такую искаженную сиданту. И вот если мы будем поклоняться Шили в вначале всего мы должны следовать, что мы примем всю Сиданту. Шила Бхакти Сиданту Сарасвати. Если нет, то ну, если такое очарение может принять учение. Шила Прахупада ⁇ это вся его писанина и прочая проповедь. Она бесполезна. Капля милости, если мы придем от Шила Прахупада, она наполнит все наше сердце. Кришнада Скриваш Господь с вами пишет, наша капля горы Крипа наполнит весь мир. Затопит буквально весь мир. И вот Они пришли с Духовного мира, чтобы помочь нам, а мы, как шакалы, пытаемся обмануть их. Но мы не знаем, что если мы не, если будем пытаться обмануть их, то ничего не получится, они... мы будем сами одурачены. Поэтому Шиладдер Гасим Махараш написал такие строки, Гативан Читаван Чакаченчападам. Это става, почему говорю, что это олицетворение Шила Пахупада, это его Вани Свалупа. Но некоторые даже не поют никогда в своих обществах из-за того, что Набил написал такой великий вашнав, как Шила Ишидада Гусай Махарадж. И это их положение плачевное. Поскольку, думаю, что Шилашидадам Гасамрад Шпадши Душа Они такие знаменитые ачарьи, поэтому они поют такие великие киртаны Написано им И первое качество преданных не ачарьи а качество хотя бы как, как, как у каких-то обычных преданных не иметь зависти, у них даже этого нету, а как можно как они могут называться очарем, если даже простого отсутствия зависти нету? А, что это просто от основы всего? Что, о чем еще можно с ними говорить? И вот человек попал не готова для горки шарбабы и не стирал одежду. Вот такие, многие люди думают, что это голосова. У них нет представления, что такое голосова, что такое. Сева. Есть два вида служения — это Гуру Сева и Лакуса. Гуру Сева — нечто значимое, тяжелое, а Пракита Сева а — Аллаху сева, сева, Есть два пути, открытые перед нами, и это зависит от нас, что принять такую значимую Севу или незначительную. Есть Майя Сева или Аллаху Сева. А второе это Гуру Сева, нечто значимое, тяжелое. Кто-то думает, и, ну, конечно, какое-то служение физическому телу Гурдава тоже служение. Но, к сожалению, можно видеть, некоторые служат так, чтобы прославиться, потом всю оставшуюся жизнь <laughs> рассказывает другим, какими великими севаками не были. И, и люди думают, что это был главный сэвак Гурадева, но сам Гурадев от, отверг его, знает, что это какой-то торговец, не какой-то сэвак. Как Шилла Пахлад Махарадж сказал Нисимхадеву о Прабху. Праву, если слуга что-то просит у господина, это не, нельзя сказать, что это чистое служение, он служит за какую-то за какую зарплату, за какой-то корыстный мотив. То есть нельзя такое служение назвать чистым. Если кто-то служит гуо ради какой-то цели, это ради какой-то корысти, это обычный торговец, а, а, а не сырок. И даже нужно видеть, что таких губитов, а, а, отверг их. А. люди все равно думают по-другому, как вот Барати Махарадж. Почему я говорю о Барати Махарадже? И вот какой-то... И, и вот какие-то глупые люди пожаловались на действия Барати Махараджа. И Барати Махарадж дал такой ответ, что им совершенно не, нечего было ответить. И вот такие прекрасные аргументы он привел один за одним. И вот. И вот. Говочного настолько могущественно перед тем, как что-то сказать, Потому хотя бы одно слово, мы должны быть очень осторожны, какие последствия могут быть. И вот в этом такой... В общем, такая ситуация, что все пытаются напасть на чистого гуру Вайчнава, пытаться как-то опровергнуть. Камса как пытался как-то помешать Кришне всячески. В общем, решил даже убить Кришну, что -то толку от Кришны нету. И также некоторые думают, что не должно быть никаких гур чтобы обнаруживать и видеть наши неправильные действия. И вот Сила Прабхупад никогда не шел ни на каким компромиссы. Сила Прабхупад говорил под именем проповеди, под именем Гуру Ващены тех, те, кто э, собирают деньги, какую-то дешевую славу, чтобы наслаждаться своей такой жизнью. И вот я прошу милости Верховного Господа, чтобы таких людей не видеть. Всю свою жизнь. И я тоже молюсь об этом, чтобы Бхагаван не организовал таких ситуаций, чтобы их видел в своей жизни. Я не хочу видеть их лиц. Как -Инда -Пури, он сказал "Вы уходя отсюда, если вижу твое лицо, я не смогу совершать должный баджан. Мадрин Тупарипат сказал своему глупому ученику Майвади. Уходи прочь. Если увижу твое лицо, то я не смогу оставить тело должным образом даже. И в Читании Чайтамрити говорится. Но кто следует этому? Какие-то люди могут принести какие-то гирлянды, но является ли это Гуру Сава предложить наш ум, чистый, неоскверненный материал ум, стопам Гурдева, это есть в Ясапудже на санскрите, и этот это суман — это одно из это цветок такой. <связать> Синоним слова «ум» также, как вот «солнце» можно назвать десятком разных слов, а то и больше «сурья» можно сказать, или прочее-прочее, и «цветок» можно Фул". цветком назвать, «фулом», но мы не знаем, есть еще «пушпа». А суман значит чистый ум. Но в Риндаване есть Сумана Сарова, Куссум И что это значит Кусумсарава, значит Сумансарва. И вот во Вриндаване на Парикрам можно найти этот сарва. И царь Барадпура построил его. Кусу, значит, пушка. И вот одно из имен этого цветка — это суман. <coughs> Наш ум, чистый ум, свободный от всякого осквернения. И когда этот ум мы предлагаем лотосным стопам, это подлинные пушпанжели. Конечно, у нас есть деньги, но и купить какую-то гирлянду, это не столь важно, как предложить свой чистый ум их лотосным стопам. Я хотел сказать, много вещей, но времени мало. Мы хотим обрести подлинную милость от силы Павхапада. Мы не хотим быть лицемерными преданными.